Мы под дождем холодным Всю ночь гуляли до утра Был я ночью не свободен Не отпускала ты меня Живую радуюсь рассвету Гоню я прочь тоску свою Ничего прекрасней нету, Улыбку видеть вновь твою Живу и радуюсь рассвету, Гоню я прочь соску свою. Ничего прекрасней нету, Улыбку видеть вновь твою Листья желтые я соберу. И грусть на осень сменяю, Одного я понять не могу, по тебе я скучаю, Ночью звезды мне рисуют, Очень яркий домик твой. Ты скажи, за что мне это? В сердце слышу твою боль. Я целую тебя и ласкаю И любовью твоей живу Без тебя одинок и скучаю Потому что тебя я люблю Проплывали низко тучи И несло их напролет. Я просил меня не мучай это скоро все пройдет. Проплывали ни скатучи, и несло их напролет, Я просил меня, не мучи, это скоро все пройдет, и костер, и воля вольная, и песни пели до утра. Унеси нас даль раздольную И пусть откроет дым костра В эту ночь ты обещала Не забудешь никогда Целовались на прощание И остались навсегда В эту ночь ты обещала не забудешь никогда, Целовались на прощание и остались навсегда.